А, вот петушиная гвардия из того же яйца. Тут пора кур прибилась. Как-то нервно тут поживают. Да. Петухи. Вон, меня грызет петух. Отбоя от него нет. Воюет со мной, да. Воюет со мной. Тут и со мной воюют, да? Ты опять меня грызешь? Ты опять меня грызешь? А? Зачем ты меня грызешь? Большая птица, а? Опять ведь идет меня грызть, воинство еще так и не отступает. Опять идет меня грызть, опять меня идешь грызть, М? воин куриный, два месяца ему. Да, петуховна родилась с королем 50 на 50. Так что... Да. Ой, опять идешь со мной драться. Да что такое-то? Чем я тебе не угодила-то? Так и норовит меня клюнуть каждый раз. Так что вот такие вот подрастающие из нашего яйца. Петухи Ломан Браун, да. Петухи Ломан Браун подрастающие.